Девчонки, предлагаю побаловать себя невероятно вкусными драничками с ветчиной, сыром и зеленью. Жарить и кушать их – одно удовольствие. Смотрите, как приготовить дранички с ветчиной, сыром и зеленью. Я сейчас расскажу вам, как приготовить вкусные дранички с ветчиной, сыром и зеленью. В первую очередь советую купить вашу любимую ветчину, мне нравится с куриной. Вкус не слишком яркий, легкое куриное послевкусие ощущается. Сорт сыра может быть не один, а несколько. Вперед! Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте продукты. Очистите картофель, лук, порежьте мелко укроп. Натрите на крупной терке все ингредиенты. Картофель, сыр, ветчину, лук. Добавьте по вкусу соли черный перец молотый. Добавьте сырые яйца, укроп, муку, перемешайте тщательно. Масса к жарке готова, разогрейте масло на сковороде. Подписывайтесь и ставьте лайки. В горячее масло ложкой выкладывайте картофельную массу, жарьте на среднем огне до золотистой корочки. Лопаткой переверните дранички, обжарьте их с другой стороны, Подавайте драники горячими и со сметаной. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Картофель 6 штук. Лук 1 штука. Ветчина 200 грамм. Сыр твердый 200 грамм. Яйцо 2 штуки. Укроп 1-2 столовые ложек, мелко порезанный. мука 4-5 столовые ложек. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло рафинированное 3-4 столовые ложек для жарки. Количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.